Йоу, с вами Влад Борщ! И сегодня у нас лучший комментарий месяца, как вы поняли. Хотя с чего я взял, что вы это поняли. А, точно, название. И у меня есть для вас грустные новости. Или может для кого-то они радостные, я не знаю. Это последний выпуск лучших комментариев месяца. Эта рубрика больше не будет существовать на этом канале. Ребята, но ну вы же знаете, как вернуть эту рубрику. Давайте наберем под этим видосом 50 лайков, и я возрожду ее. Я возражу. И я думаю, вы сможете набрать 50 лайков, а мы переходим к комментам. Этот коммент стал самым вопросительным, и да, я буду придумывать новые подгруппы для значков в каждом видео, если они будут продолжаться, конечно. И мы, как всегда, даем ему значок. А Олежек стал самым честным комментатором. И мы дадим ему значок и врубим музыку. Погнали. Самый интересный комментарий написал Тарас Киров, и если честно, он реально очень такой интересный, давайте дадим ему за это значок. А самым любимым комментатором у меня стал Евженя, и да, он хоть у меня и был рекламодателем, но э, он попал в топ не за деньги точно это, но он все-таки мне понравился, и я дам ему значок. Ребяточки, спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Я буду очень рад, если, кстати, вы поставите лайк под этим видео. И спасибо каждому за просмотр. Всем пока!